Друзья, всем привет! С вами Юрий Павлов и Инвестиционный центр «Павловы и партнеры». Сегодня хочу сравнить. Сравнить несравниваемое. Это аукционы по банкротству и торги госкорпораций. Сравнивать почему нельзя? Потому что, во-первых, разная законодательная база. То есть э, одни торги по одной букве закона, другие по другой. Поэтому это в принципе не сравнивается. Правила разные. Все разное. Принцип разный. Второе. Э, если вы начали участвовать, например, в торгах по банкротству, у вас какие-то проблемы, что-то не получилось, что делают обычно люди? То есть есть конкурсный управляющий, есть СРО, там жалуются в одно место, в другую инстанцию пишут. В активах госкорпорации этого нет, потому что это абсолютно другая тема. Следующее. Если вы ищете другое имущество на аукционах по банкротству, вы открываете, кто понимает о чем я это, Фабрикан, там банкрот спай, Ресурсы, то есть разные агрегаторы, торги гов и многие сайты. Что вы найдете там из активов госкорпорации? Вообще ничего, потому что это другая тема, там этого просто нет. Почему вообще активы госкорпорации новинка? Потому что никто ничего никогда не находил. Там, где торги по банкротству, там нету активов госкорпорации и не будет. Вот, следующее. Что есть у них общего? да? Это ключ для участия в торгах. ЭЦП, флешка. Ну, флешка это такая общая вещь, которая, наверное, есть везде. Да? То есть, э, вплоть до, чтобы воспользоваться банком-клиентом, ну, есть флешка. Это, наверное, единственное, что их объединяет. И то, да, на активах госкорпорации, эта флешка не обязательно. Дальше. То есть можно участвовать даже без этого ключа. Следующее. Этапы участия в торгах. На банкротстве два этапа, повышение, понижение да, и так далее. Здесь на активы госкорпорации четыре этапа. Кажется, ну да, разница большая, разница на самом деле еще больше Если, например, смотреть один из этапов, который называется торги на понижение, публичное предложение, он есть и там, и там, но работают они все равно даже в этом случае по-разному. Поэтому, друзья, сравнивать торги по банкросу и активы госкорпорации, это знаете, вот представьте, что вы отучились на стоматолога, то есть вы врач, у вас есть белый халат, вы знаете, что такое кратусник и знаете, что такое шприц. И пошли делать операцию на мозге. Ну, можно, конечно, попробовать, но, но я бы не стал, скажем так. Друзья, с вами был Юрий Павлов. Ставьте лайки, подписывайтесь на видео и не путайте одну тему с другой. Это абсолютно диаметрально противоположная тема. А оставляйте также ваши вопросы под видео. Буду рад на все это ответить. До новых встреч.